Владимир Кващинский принимает мяч, он, конечно же, может что-то придумать Сразу на троих полез и пока еще мяч не потерял И вы слышите, какая поддержка в пользу Владимира Классный пас налево, можно и бить, уход в Удар поворота, вывез Динамо, выходит вперед Неплохо, хорошее начало, Владимир Скрипчика должен быть доволен Ну и Владимир и э, Владимир Квасчинский отдает голевую передачу на Никифоренко. И новичок, новобранец Минского Динамо в этом сезоне, он э, пришел. Лично играет Минская Динамо. Весело, задорно. Хорошее начало. И сейчас можно налево отдать передачу Никифоренко. Получается по стол в уходит в середину. Антон Путила, красавчик. Может, пенальти, давайте, пенальти. Это огонь какой-то. Кто за начало? Ну, тут Путилов хотел, как старые добрые времена, всю команду обыграть и забить. Не дали. Ну и Владимир может записать к голевой передаче еще и гол. Разбегается Хвачинский! Бьет и забивает. Нет, если так продолжим, то с каким счетом Минске с Динамо выиграет? Вообще, хорошо бы оставить на сезон, конечно. Именно и середины поля. Я думаю, что Вадим Викторович его заставляет это делать. Чтобы насыщать середину, пас на острие. И удар по воротам, и вот макавчик в игре, впервые в нашей встрече. Во втором тайме, хотя только пару месяцев прошло, и это, возможно, был удар, а вот этот а... момент точно можно назвать ударом. Только обыграть, и в этот раз не пенальти, а фул в атаке. Гродненской команды это удар. Кравцова. И вот уже Динамо снова э, находится свободную зону. В центре есть 3-4 игрока. Даже удар по воротам. И Владимир Кващинский не попадает в пустой угол. Вратарь уже лежал. и Каким-то чудом сейчас Неман не пропускает третий мяч. Пришла, но только поздно. Савицкий остается один в один против Сочивка. Решил пробить э, Отскок. Отбились Динавсы, удар поворотом мне кажется, угловой. <реклама> Кифоренко Прекрасные диагонали. И как здорово пробрасывает себе Рылач. На дальней штанге есть игрок. Пас! И удар поворота. Минская Динамо. Блистательно все делает. В очередной раз и забивает третий гол. Расположение. Поль. Ну смотрите, какая неплохая передача. И практически выход 1-1. Удар по воротам. И спасает Лопоухов. Это. Но капитан у нас дывыскиба. Передача направо. Прострел. Можно бить. Никита Демченко. Свалился слегка мяч. Вы посмотрите, как несется Динамо в атаку. Здорово. Борьбу Демченко, Валерий Жуковский. Как молодой сегодня. На поле просто лучший Егор Зубович! Вот это да! Лопаухов. По реализации. И сам он говорит, что прикавалевич как-то не получается у него часто забивать. Наверное, все проблемы в тренере. И Лопаухов. Очередной сейф. Валерий Жуковский. На некоторое время он перехватывает инициативу. И действительно. Сейчас Валерий Жуковский немного Неймара исполнил. Ошибка. Пасевич! Удар по мимо. Да, это беда Пасевича. У него очень много опасных моментов. Ну вот исполнение, конечно. Дис... Снова авторитетом. Задушил Ариньо. Но в этот раз уже оправдано. Давай, Штанга! Ариньо. Штанка! И штанги забивает Ариньо. Минская тинама. 4-0! И даже Роман киева пошел праздновать вместе с Ариньо. А зрители на трибунах называют Ариньо Неймаром. Вы знаете, действительно похож на Неймара Ариньо. Поэтому, да, давайте не будем делать выводы. Картинка красивая, но... Надо ее сохранить и приумножить. Морозов и удар по воротам. Защитник. Подборы, судья не свистит пенальти, просто жалеет неман. Хотя, конечно, было нарушение. Прямая нога прямо в штрафной за такое пенальти назначаются. Арино, Никита, Демченко, эффектно обыгрывает, подаю от Демченко на дальнюю и снова удар. Вот это да! Что они творят сегодня? Нет, ребят, ну оставьте на сезон, прошу вас. 5-0. Дубинец забил, спасибо огромное за подсказку. А, ну, до этого у него была попытка, и он пробил защитника. Снова опасный момент, низкая Динамо. Морозов, дебютный гол, и снова Никита Демченко. Ну каков же красавец, две голевые передачи буквально за минуту, и Морозов в... В своем дебютном поединке забивает за Минское «Динамо» 6-0. Это космический разгром «Немана». Ну и вы сами слышите, какая поддержка, я помолчу.